Вот, поэтому, видите, тут комплексная работа идет, комплексная. Иногда приходят, даже вот ко мне приходили ученики, у которых хорошие данные, вот все классно, но проблема есть с головой. Сейчас никого абсолютно не хочу оскорбить, но есть какие-то убеждения относительно себя, своего голоса, страхи, да, негативные установки, какое-то постоянное, может быть, недоверие к педагогу. Вот такие моменты, и человек не движется, то есть ты ему даешь техники, а он не движется, он вроде все делает, но мешает. Голова, понимаете, ее просто невозможно выключить. Или приходит человек, у него меньше изначальных природных данных, но он настолько открыт, он не думает, надо делать это упражнение, не надо, тупое оно, не тупое. Он берет и делает, и просит, отдай что-нибудь еще такое психологическое, да, и все, у него за 8 уроков там вообще колоссальный прорыв и прогресс. Понимаете, это к вопросу о начальных данных. То есть, как человек вообще эти данные свои будет использовать и куда это его потом в итоге приведет. Голова очень сильно влияет, поэтому если вы иметь возможность взять психолога и хотя бы, может быть, раз в неделю или раз в две недели, даже раз в месяц вот брать консультацию это вообще супер. Вы вычистите из башки весь мусор и заживете счастливой жизнью. Вот правда, я вам искренне рекомендую. А давайте сейчас вот еще в Ютубе комментарии у Кипелова есть природный дар сто процентов, но дойти до его уровня, если нету данных, просто наиво... Что-то не очень поняла. Оборот. Расскажите о своих учениках, которые были на минус сотом уровне и чего-то достигли. Не будет имен, но кроме себя про вас мою историю уже слышали. Да, мою историю вы все уже слышали. Но я тоже, знаете, вот не считаю, что я прям топ-топ какой-то вокалист. Вот. Смотрите по поводу моих учеников, что я вам могу сказать. У Меня, пожалуй, не было такого ученика, который был прям вот на таком жестком минусе и прям вот так вот круто взошел. И я не видела таких учеников у других педагогов. Но сейчас модно вот это до-после выкладывать. Я не все, конечно, смотрела. Если вы что-то подобное найдете, пожалуйста, да, присылайте. Но у меня таких учеников, кто прям в минусе, в жестком был, но, пожалуй, не было. Был ученик у которого мужчина был очень высокий голос, но там талант был прям вот, ну, огромный, да, и там были низы, но он низким голосом не умел пользоваться. Мы ему за 20 дней такого интенсива вообще поменяли весь его речевой голос. Он мне сказал спасибо, пришел вокалом заниматься, в итоге мы ему сделали крутой речевой голос, и, в общем, его успехи в бизнесе удвоились, если не утроились. Так,